Были те, это, вот это первая статьи, да, 92-й год, это первые статьи от неврологии. Были те исследования головного мозга, специфической темой, которая была развитие регенерации нервной системы. Тогда это все началось. И я вам скажу, 92-й, как с 20 лет, да? Больше. Сколько? 30 уже. Уже 30 лет. Они не очень далеко ушли. То, что сейчас я считаю, не очень далеко ушли. И в этом, можно сказать, новое начало, шокирующее, самая восстанавливающая система, что можно понять. Публиковали статьи о том, что какие-то центральные нервы системы восстанавливаются. Вот и все. Как восстанавливается, почему восстанавливаются? Почему разрушаются? Ничего. Существует статья о восстановлении зрительного нерва, слухового нерва. Есть случаи, фантастические случаи. В Аймаре я видела пациента, у которого была отечность левой стороны головного мозга, инсульт. И он потерял речевой центр, он не мог говорить. Он пришел на новое начало. Его невролог в Америке сказал, что это невозможно, и пусть он туда не идет, все равно ничего не будет. Он пришел. Прошло половина. Там это месяц и два, можно иногда быть. И на половине проделанного нового начала, что ему врач сказал? Что тебе надо делать? Он говорит, я не могу говорить. Иди в лес и кричи. И тогда студенты и мы слышим, кто-то там в горах. И... и первое слово, что он сказал, была «мама» но ему было порядком там, немножко мне 40, мама. И он накричался. Ген получил что? цена. Он получил познание того, что возможно. И что ему надо просто тоже что-то делать. Все эти примеры говорят о том, что все восстанавливается в надежде. Надежды нет, ничего нет. Вот я Господь Бог всякой плоти. Есть ли что-то невозможное для меня? Спрашивает Бог сегодня от нас. Если мы не верим в это, мне очень жаль. Если мы поверим, мы увидим чудо, которое совсем не чудо для небес. Это для нас чудо. Естественно, все можно восстановить, потому что все создано по принципу. Новое начало – это ваш джекпот, но примите его. Как жаль, если вы его просто потеряете, не используете. Это самое-самое плохое, что вы можете сделать. Посмотрите прекрасное, послушайте птичка. Вы знаете, у нас был тут да, 94 пациента, и он ничего не слышал. Этот нет. но ну, там было забито тоже канал всем хорошим седенным за всю жизнь, и он не слышал. А вдруг в один день приходит ко мне и говорит, «У вас птички поют, что ли?» Я говорю, «Вы что, услышали птичек?» «Никогда не слышал. «А вроде поют». Я говорю, «Конечно поют, слушайте дальше». Хороший заряд птички поют. И это действительно так. Надо услышать, надо увидеть». И надо благодарить за все это. Еще один пример хочется сказать. Очень сильный остеопороз. Женщина пожилая из какой-то там. Я никогда не спрашиваю откуда. Каждый человек чудо у меня. Каждый человек индивидуум. Каждый человек вселенная красота и все так настолько индивидуально создано. Это просто интересно. Она пришла с палкой. Ходить она не могла, она все время спотыкалась. И когда надо было есть, то, что она не привыкла, она бунтовала тут внизу, бунтовала и, и ослушала в другой комнате. Она взяла ее под ручку и сказала, хочешь выбросить свою палку? Все равно тебе не верю. Я говорю, но ты мне не надо верить. Я никто. Ты мне не надо верить. Верь, что ты слышишь. Постарайся, чтобы тебе понравилось это. Начала ей там про жизнь, про заряд, про клетку, про гены, про, про значение, про любовь. Что я там только не наговорила. Говорила, говорила, говорила, говорила, говорила, говорила. Ладно, хватит. Отстань от меня. И последнее, мы уже поехали автобус, значит, группа кончается. А я все время за нее, Мария, ужасно боялась, что, что будет. Идут все, и я пошла сопровождать, села тоже в автобус на первое сиденье. Вдруг ко мне с палкой приходит вот эта старушенька, садится. «А, видишь? Я говорю, неужели? Она смотрит на меня, улыбается, выпросила эту палку и говорит, ты кому веришь? Человеку, то есть она меня. С моей же фразой, чем мы начали, понимаете? Ну да, возвратила мне и укорила. <с> вот такое было. Я очень благодарна, что эта система есть, система регенерации. Она включена в нашу систему, она в каждой клетке. Только используйте ее. Спасибо вам большое.